Хей-оу! Hey Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йобогей, мы с вами, как всегда, ваш Сантьяго. Сегодня продолжаю прохождение игры под названием Little Nightmare 2. Я не понял, что там происходит, но вполне себе есть предположение, что какой-то из телевизоров пытается захватить весь мир. И мы попробуем с этим разобраться. А, -а ты заваривай крепчие гаты в пар вкусных плюх, и мы начинаем! А, все, вспомнил. Я в этой дрянной комнате, в которой не мог разобраться, что мне делать. Итак, здесь есть дверь. И я помню, можно пройти лишь по прямой. У нас погибла наша. Нет, не погибла, ее засосала в телевизор, либо не засосала в телевизор. В общем, был какой-то инцидент, который... который плохо закончился для нашей с -с -с попутчицы. А, По-моему, да, я могу использовать телевизор. Телевизор. Однако я даже не знаю, что мне дальше использовать. Здесь есть абсолютно ничего. Здесь есть еще один телек, который мне каким-то хером нужно открыть. А как? Я не знаю. А, вот эта дверь не открывается. Вот эта дверь не открывается. В духовку спрятаться не получается. Может быть, ей выключить телек и спрятаться в духовке? Так, е. А, нет, нет. Е, я нажал Е и бегу в духовку. Наверное, у меня что-то получится. Вряд ли она меня... Она меня захавала прям в духовке, понимаешь, о чем я? Тогда попробуем другой путь. Что же придумать? Что же придумать? Глава думает, разработчики игры не зря ее добавили, эту мадам, сюда. Только чтобы запутать нас. Мы чего-то не замечаем. Чего-то абсолютно простого. От нас ускользает нить. Чего-то действительно простого и... И... Блин, а если... Я включила и ничего не сработало. Не помогло. Может быть надо... Не знаю, блин. Обасенцо. А как я не знаю, что здесь делать. Так, давай посмотрим дальше. Здесь у нас больше уже ничего нет. Насколько я помню, в прошлой части мы открывали холодильник, да? Для чего это? Для чего мы открывали холодильник? А, есть бутылки. Бутылки, есть холодильник. К примеру, я открываю холодильник. В холодильнике в этом тоже ничего нет. По холодильнику я могу взобраться. Единственное, что я не знаю куда. Вот эту дверцу мне не закрыть и через нее не пробраться. И может быть отсюда выключить телек нужно? По-моему, не работает, да? Это точно не работает. Я. Я все, выключил, целик. Она меня на холодильнике то я надеюсь, не достанет. А-а-а... вот. И я вот я в ловушке, получается, какой-то, да? Она куда-то пошла. И здесь абсолютно ничего не поменялось. Ну ты прикинь. А, понял. Смотри, я могу забраться сюда. Я понял. Можно опрыгать. Ой-ой-ой-ой-ой, мадам! Ви-гарсионы! Oui, Ви-гарсионы! Oui, так, она меня преследует за полную дичь. Ничего не сделал, выключил. Хотя, если бы мне в детстве кто-нибудь выключил вот актелик, б, наверное, так целях, я бы, наверное, также преследовал и пилил взглядом. Попытался бы просто уничтожить взглядом. Вот этот вот, помнишь, э, люди X были такие, циклоп. Циклоп там был вот такой вот, который полил и жестко, жестко э, испарял... А, испарял лучи своих глаз. Так, мы открываем хладос, забираемся на него. Я просто просек фишку, что можно забер... э, забраться. На полку, которая справа. На всю кухонную площадь. На весь стол. Так. Э, в прошлой части я не знал, как этого сделать. Кастрюлю можно сдвинуть, наверное, да? Подожди, а нахрена? Есть кастрюля. А, как раз таки ее... Я не могу подвинуть. Ха! Зато я могу обойти. Обойти. Могу обойти все это. Дерьмо. Так, получается, сейчас нам нужно... Uh, <свеч> заманить Вагину Или можно не заманить А если ее не заманивать, а просто подойти А, понял, я помешал ей смотреть телек. Блин. <свеч> сейчас я разберусь, что Я сейчас прикину там, ну, пару этих Я сейчас хуй к нос прикину, посмотрю, что там Чем пахнет, блин, сейчас разберемся Разберемся, поймем, поймем, разберемся Разберемся и поймем Единственное, uh, непонятно, как же от нее Избавиться Фух, блин, не понять, мне не понять, пока не понять, пока не понять, однако я открою холодильник сейчас, а, открываю холодильник, пробираю снова через все эти дебри кухонные, ай да, это да, что и получится, я не знаю, может быть на рандоме что-нибудь получится у меня, вряд ли что-то я осознанно сделаю. Та-та-та-та, понял, хорошо, а, дебил, дебил, я вам хочу напомнить, да, что сейчас эбически жарко. Погода сейчас у нас зашкаривает. У нас сейчас 20 с хером градусов тепла. А можно в сторону? Просто в сторону. Ты дебил. Зачем ты туда пошел? Ой, какие эти модельки глупые. Какие они тупые. Почему они не могут в сторону ползать? Так, я... Все, я запрыгнул. Ага, я еще и сдвинул. О, хорошо получилось, кстати получилось. Сейчас телек подрубим. Так, вот этот телек работает. Здесь в окно я выпасть не могу, к сожалению. А, получается, что? Здесь я могу... А что я здесь могу? Что я могу здесь? Отсюда я могу выключить ее телек. Я его выключил? Мне интересно лишь одно. Выключил ли я телек? Так, допустим, я его выключаю и бегу на балкон. Она бежит за мной на балкон, а здесь есть еще один телек, который работает. Мари. И она его палит. Бищ, лазагна, бещь. Понимаешь, вот этот вот уровень мышления. Тебе не дано. Тебе не дано, мне дано. Оно а на, -на -да дано. На то и дано. Так, а можно его включить теперь? А, надо направить на телек, да? Так, ну все, заходим в телевизионный ящик. Там буля нас. О. А еще давай его отключим, прикинь, сейчас она бунтанет. Можно это сделать? А, можно, можно, прикинь, повернись. Ха. Страдай, бич. А, ну у нее есть второй телек, она его пойдет смотреть. Не продумал. Не продумал, ладно, мы продолжаем прохождение этой игры. Вот у нас новое э, новые испытания, новые. О, тут еще тут сколько кста. Тут кста скользко. Запрыгиваем наверх. Здесь есть решетка, по которой можем забраться. Но там опять, там есть еще один дирижер, который что-то смотрит. Эти пакли меня сдолбали. Изрядно так меня подыстаскали. Я не могу ничего сделать. Я не могу забраться даже, получается, да? Потому что моя моделька героя дебил. Вот и все. Не достанет? Достал. Ага, достал. А что же мне тогда здесь нужно сделать? Он меня сейчас будет убивать, нет? А, он пошел... Все, отлично. <плес> <плес> а, бан, хайф. Я такой люблю. Suicide Boys, мэн. Вот это классно. Я вот, как бы, когда вот стримов у меня нет, я вот... У меня есть кореша, которые из-за ТикТока так бы поступили. У меня чувак купил э, iPhone последний, чтобы ТикТоки смотреть на нем. Было да, мне у него был Хуавей. На нем плохо работали ТикТоки, он купил iPhone. Не, ну хотя я подтверждаю, что iPhone – это телефон, которым можно быть уверен всегда. Только представь, что у тебя есть телефон. Да, пускай он стоит, может быть, очень много денег, да, там куча бабла, которые нужно зарабатывать миллионы времени. Однако этот телефон. Спасет жизнь твоей матери, отцу, брату, сестре, девушке Если не дай бог, фу-фу-фу, что-то произойдет Смотри, они падают А можно столкнуть одного, нет? Ладно Я на И все на крыше, прикинь Все на крыше, причем Я так понимаю, мне вот сюда нужно, да? Да, я упал в диван А, в кресло, в кресло, упал в кресло Здесь подрубил один селик. А куда он меня приведет? Ну, я вижу вот здесь что-то я же могу сюда прийти, получается. Прикинь, я бы сейчас вышел и просто выпилился в окно. Охренеть. Вот так вот, вот она, вот она. Благодать, благодать. Так, ну тогда куда мне нужно? О, здесь есть дверь, попробуем, закрыта или не закрыта? Давай, открой мне свои секреты. К сожалению, к сожалению, здесь ничего нет. Сюда падать я не хочу А, подожди, его можно столкнуть? Да Мы его столкнули Господи, боже мой Во имя Христа и Холодца Так, мы его столкнули, сейчас получается, я так понял Что мы можем куда-то туда проникнуть Там перепрыгнуть, на что-то перейти Ну, что-то такое, я не знаю Опа, схватились, главное держать левую кнопку мыши Чтобы он не оцепился Хотя эта моделька героя может отцепиться И по барабану ему вообще все, что происходит Здесь рычаг ну вижу рычаг тяну сразу. Что за рычаг? А, бля. Понял, ха-ха! Понял, ха-ха! Меня у меня. Так, значит, Тём, Мы тогда пытается сюда кто-то войти. Мы сейчас оторвем доски, чтобы тот, кто пытался войти, вошел. А потом побежим включать гребаный рычаг. Рубильник. Ой-ой-ой-ой-ой, надо было сразу отходить. <схех> а, ну, я подумал, я горошек, блин. А ну, чё ты хочешь, вот горошка-то где то взял, блин. Горошек от горошек. Ну какой ты, ну, аки в горошек-то? Ну, кому? Куда блин? Сейчас, я, я сейчас все сделаю, подожди, подожди. Надо, главное, быстро отойти, а тут прищемить дверью. Так, одну, дв... одну, одну досичку мы от, от, от, от, от, от, от, от, отлупали, вот вторую отлупали. И все, мы побежали. Аккуратненько. Бежим. Так, здесь есть бибой, который хочет нас уничтожить. А мы сейчас такие хлоп и рычаг. Я же его уничтожил, блин! Нет, ты гонишь или что? Почему так? Не, подожди, это, не, это было не чистейшее прохождение. Сейчас будет чистейшее. Я уверяю тебя, что я сделаю это с первого раза. Ну ладно, со второго. Второй раз для меня не покажется слишком сложным. Я сейчас возьму край доски. Вот с этой стороны. Ага. Так, вот, бы, вот вроде бы ничего и не произошло. Мы споткнулись, я здесь перепрыгнул, чтобы побыстрее добраться. Так, беру и включаю. Рубильник, отлично. П -п -п Противник повержен. Ничего. Ну, вроде все хорошо, да? Вроде получилось. Как бы даже симпатично лежит, как бы, ну вот. Обведите мелом, пожалуйста. Обведите мелом, пожалуйста. Это творение нового искусства. Нового искусства. Так, здесь есть еще одна доска, которую ее, мне не оторвать. Но здесь также есть телек. Телек включить могу. Здесь не работает рычаг, который вызывал лифт, скорее всего, да? Но есть люк. Давай посмотрим. А, вот это нужно пробить. Вот эту кучу говна нужно протолкнуть. Это вот... Вот. Я покакал, мам, я покакал. Ха-ха-ха. В грудь куча в груди мусора по-любому что-то есть полезное, так я это брать, конечно же, не буду. А, здесь мы можем подтянуть вот это почтовое дерьмо и к двери сюда пройти. А что там? Ну, там, скорее всего, какой-нибудь секрет. Какой-нибудь секретик. Секретик! Я иду к себе. Так, а, понял. Ты же дебил. А, я понял. Вообще, ну, полный дебил, да? Так, ну вот, к примеру. А, да? А это вообще нужно? Стоит это делать вообще? А, ну я понял, я это делать не буду, потому что. Мне этот ящик нужно за рычагу потянуть. Ну, ты понимаешь, блин. Ну ты понимаешь, что ты такой? Это, это, это, это, это, это абсурд. Это, блин, ты, собственно, для, для, для. Я, я, не знаю, блин. Ну это, ну, кстати. Что... <свы> ну, камон. Так, ну ладно, потяну, времечка то есть, я-то я уже мокрый, я весь потел, я потный, я пожелаю потницы, Кстати, если ты имеешь в виду меня, когда говоришь, что ты потный, то тут ты совершенно прав. Со мной можно проводить аналогии, мокрый как Саня, значит мокрый даже в очочке. Так, ну я я так понимаю, я могу здесь пройти, правильно? Смотри, протиснуться. Да нет же, блин, оторвись. Я хочу взобраться на телек. С телека в рычаг. Вот. Смотри, мы поехали. Однако, стоит ли это того вообще? Зачем я поднялся туда, где я был? А, нет, подожди. Или да. Или нет. Я куда я поехал? Да, я здесь был. Зачем оно мне надо? Не понимаю Вот я снова рычаг нажал Может быть мне снова надо запрыгнуть Подожди, да, я понял, блин Я понял, не дурак-то, блин ну, Вот сейчас мы здесь мы приезжаем, блин Это понятное дерьмо куску Все, мы сейчас как бы снова просто в телек Прыгаем на этот лифт сверху Запрыгиваем а, Здесь заходим в это дерьмо Телепортируемся и пока он едет мы сейчас спускаемся я надеюсь отлично отлично отлично так все и мы поехали собственно говоря мы теперь наверх а сверху нас что ждет ничего вы издеваетесь да вы мать вашу издеваетесь а если теперь э, посмотреть там может быть в шахту лифта можно спрыгнуть Так, вот, может быть, сюда теперь можно подпрыгнуть? Я умру. Я умер. Я, я так и знал. Я так и знал. Единственное, что я не понимаю, так это, куда мне двигаться надо, блин. Эти телеки дурацкие. Так, телеки идут, там какое-то дерьмо, дерьмище, дерьмоцо, дерьмище, дерьмецо. Блин, не, я до сих пор не понимаю, что так. Этот рычаг, он открывает двери? Или просто вызывает лифт на этаж? Так, чуть-чуть открыли, телек включили. Нет, от... уберись. Так, мы, к примеру... Вот, к примеру, поехали. Да, входи. Входи, не стесняйся, мой милый друг. А, здесь рычаг не работает. Вот, к примеру, мы спрыгиваем снова туда вниз, пока едет лифт. Мы ему открываем двери, например. А, нет, так я же отсюда не выберусь никак. Ну, ты шаришь? За это дерьмо. Так, думай, голова, думай, голова, думай, голова. Что, нас, что нам дает игра? Чего мы не заметили? К чему должны прийти еще разочек? Та падба, дадайте, да, да, да, дайте, да, да, да, дайте, да, да, дайте, да, дайте, пройти, вот этот вот отрывочек, кусочек то кусочек-то дайте. Ну, в самом-то деле, ну что вы как не люди, ну чё что, что такое, блин? Что это такое, то блин? Так, я здесь открыл. Uh -um. Все, подожди, я понял. Понял, мы сейчас... Ага, не понял. А, понял, на второй этаж мы перебираемся. Так, сюда забираемся. Срочно, быстро хлоп. Пока он едет, мы сразу спрыгиваем. И здесь мы уходим вот сюда! А -а -а -а! Куда же, блин? Ну что за дерьмо? Ой, мрази. Так, окей. Окей. Окей. Мы снова играем в И словно не понимаем, что же тут. И снова будем мы light литл Little night Да, да. Так, рычаг потянули. Так, а может быть снова. Во, воу, во во, во, во, прикинь, шаришь? Да спустишь. Кайф. Ой, я думал, я разбился. И я, короче, чуть уже сознанку не потерял. Все, отлично. У меня что-то получилось, я подобрал крола Крол мне не нужен А, вот тут как бы есть какая-то штука Интересная А, она не разбивается Ну а за ящиком есть э, спасение Есть вентиляция, в которую мы можем пробраться И попытаться Может быть, отыскать Не понял Я понял, теперь понял я надеюсь, меня не в ту э, э, лифту отправят. Нет. Кайф. А что? В чем прикол? Ага. Ага. Ага. А, понял, нормально. Вот так хорошо, кстати. Вот это я и хотел также, ну. Да да ты что, блин? Что это за. А, мы можем, может быть, прыгнуть? Ага, прикинь, изич. Так, телек здесь можем отключить. Хорошо, бабуль не люблю. Бабки это зло. Вот эти вот бабки, это зло. Дверь здесь не открывается, соответственно, что мы можем сделать? Погодь, а может быть... Может быть, нам нужно отключить телек, бабка придет сюда. Мы по ней пройдем. Блин, фак. Я могу сделать это дистанционно... Я могу сделать... Я могу здесь перепрыгнуть. Дойти вот так. Здесь он работает. Так, здесь я отключил. И все, я забрался сюда. И посмотри, я гений. Я гений. Пробки выбило. Все, не работает не... электричество. Отлично. А, телек взорвался. Я теперь не могу, да, в телек, получается, посмотреть. Однако я... Хм, а что же я могу тогда? Дверь, если здесь дверь закрыта. Что мне стоит сделать с бабулей? А, погоди, у меня же. Есть табурет. Я могу табурет просто к двери, поднять там ручку нужно дернуть. Все, парень. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Да. Он любил мечтать от тех, кто хочет по. Угу. Но бабку я развалил знатно. Ну, согласись, бабку, если бы так, может... Ой, нет, не знаю. о о о Не, это какая-то шляпа. Посмотри, они просто все палят в телек. Если я сейчас отключу телек, они мне дадут прикурить. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Хорош мотив, хороший мотив. И мы продолжаем. Так, собственно говоря, здесь добавили элемент электричества в игру. Что не есть хорошо, поскольку мне это не на руку здесь приходится думать о чем-то другом Там писающая собака, здесь есть телега, кста Вот наверняка телегу А что мне нужно с телегой сделать? А, ну давай, попробуем ее скатить сюда Наверняка же это что-то додаст а, Не зря же здесь есть а, вот этот вот Как это называется? Как называется вот этот поддон вот этот, который вниз Для колясочников? Наверное, отойти надо. Он меня сейчас убьет. Только надо бы отойти, а то он меня сейчас убьет. Понял, принял, закрепил. Так, ну давай попробуем сзади подойти к, это, к этому вопросу. А, двигаемся. Я двигаюсь без повода туда. Так, заходим. Смотри, как о, полицейский разворот бахнули. Да ты шо, а? нормально кстати. Так, давай скатываем. А, может быть, мне на нее сразу запрыгнуть надо? Хотя нет, я этого не смогу сделать. И она опять, мразь такая, катится о, другой стороной. Можно меня не затрагивать в этот... Во, во, во. Смотри. А... Ага... Она, типа, закатилась на место, правильно понимаю? Один дон можно сделать, нет? Можно. Так, а куда же мы сейчас могли бы... Здесь мы ничего не можем. А, здесь воды нет, кстати. Но здесь мы можем пройти, протиснуться в эту комнату. Отлично, в, эту ком... в этой комнатухе стопудово есть то, что меня спасет. А... Да? Или нет? Ну, скорее всего, нет. Мне кажется, хера. Мне кажется, глупо получится. А, подожди, вот там я могу взобраться наверх. Отлично. А... Нет. Странно. А может быть, я здесь могу это сделать? Да сколько можно? Мне заставляют тягать всякие какие-то непотребные тяжести. Это не тащится даже, ну. Здесь не забирается. Это не тянется. Здесь не забирается. Здесь... Ничего не... Тут... Так. Ну давай тогда, может быть, вот так попробуем. Почему я сразу так не попробовал? Так, вот я на этом столе, гребаном. А... Как будто в нем что-то есть. Так, отлично. Вот здесь у меня получилось. Хорошо, я здесь могу пробраться в этот люк, да? А с люка что? А, а все, я здесь. Я здесь, кста. Так, мы отключили просто электричество, получается, да? В одной части. А где? Где я? Где я? Так, я здесь. Я понял. Я здесь, кста. Угу. И что же мне это дает? Что же мне это дает? Абсолютно ничего, что ли? А зачем я тогда здесь? Какова цель моего визита сюда? Не понимаю. Что это все такое? Еще не видно ничего, понимаешь? А вот этот провод куда там ведет-то? Который вон... Вот он второй пошел-то. Ой, да. Ой, ты шо ты будешь делать? Это что это за странности такие? А... Один. Не понимаю, давай еще раз заберемся. Это же какая-то дичь. Это, паранор... пара... это мистика. Паранормальстика. Полная. Причем. Так, вот мы отбегаем. Ага. Ага. Шек мящи Ага. Почему ты это сделал? Почему? Я мокрый, как собака. Я хочу тебя помыть. Я мокрый, как собака. Я вспотел. У меня все лицо мокрое. У меня под банданой там уже просто можно бандану выжить. Как губку. Так, ну. Так, еще разок. А, теперь мы включили. А вот теперь выключили, получается. А теперь включили. Хорошо, бичь. Давай смотреть еще раз, что мы здесь имеем. Второй. Второй. А, вот это мы можем взять? Нет, не можем. Вот здесь мы можем куда-нибудь забраться? Можем. Но нам туда не надо. А, соответственно, здесь тоже не можем. Здесь тоже не можем. Угу. Подожди, вот это а может быть... Может быть здесь на шляпу на эту нужно запрыгнуть? Смотри-ка. Нет. Вода-то не стекла, понимаешь? Вот в чем проблема. Вода не стекла. А... Запрыгнуть сюда мы не можем. Игра, что ты с нами делаешь? Вот здесь есть слив, который не работает. Я для чего электричество отключил? Не может кто-то подсказать? Ой, какой же дебил. Какой же, мать его, дебил! Какой же... Дай, дай, дай генерат! Дай генерат! Дай генерат! Дай генерат! нет. Можно, пожалуйста, дай генерат? Дай генерат! Новое мое слово хорошее. Очень хорошее и стильное. Так, на, не... на телегу я могу забраться. С телеги могу спрыгнуть на телек. На телек могу забраться. А с телека могу... А, погоди... Грёбаный дурак. Вот, вот и все, что мне нужно, это разместить посередине, пойти включить электричество и... Все, я, я, по крайней мере... Не осуждай меня. Не осуждай, потому что я... Я я, я чего, я я, я, я, я я, просто игрок. Просто игрок. Не осуждай меня. Я не знаю, как тут ещё делать, но вот методом пропает ошибок. Я понял, что теперь мне нужно включить... Что теперь мне нужно включить Электричество Дабы заработал телевизор И теперь по той телеге я могу Оп И теперь, да, по той телеге Я могу Ну все Ну все Ну и все, это бан Ну типа, дебил, моделька я... Такая дебильная моделька Да ты шо, блин где у меня, к это, коляска моя, где? Она еще там же, что ли? Запрыгни, мать твою, на этот гребаный стол. Спасибо. Спасибо. Так. Да, конечно же, телега здесь. Телега здесь. Тяжело быть дебилом, правда, моделька? Понимаю. Так, теперь мы должны сделать вот так, на другую сторону, чтобы на рабочем телевизоре, когда у нас будет работать телевизор, мы смогли с тобой, я и ты, мы вдвоем, чтобы мы смогли. А можно остановиться? Вот она, середина. Вот так. Все, остановились? Пошли включили электричество, электроэнергию. Да, да иди ты, блядь. Ой, ты, это что за блять? Это такой дебилизм! Это такой дебилизм. Где-то цепляются, где-то не цепляются. Дед, что скажешь? <рит> да, да, да, да! <свят> Я о том же. Я о том же, понимаешь? Я о том же. Дед говорит: Да. <пирает> так, ну давай, запрыгивай. Посмотрим, теперь мы на шкафу. Мы запрыгиваем снова в эту вентиляцию. Дай бы нам бог не упасть. Uh, здесь я могу, наверняка, вот сюда забраться, не прыгать на абу куда-то там, как всегда я это делаю, да? А пройти вот сюда, здесь запрыгнуть. Смотри, телевизор-то работает. Ай, хорошо. Вот мы и зашли. И все, и абсолютно все, и больше нам ничего не надо делать, понимаешь? Все гениально просто. Что здесь мне надо делать? В окно! Правильно, правильно! Я в окно! Я в окно вот здесь. Что-то тут пацаны отдыхают какие-то. Угу. А, так, каунтри. Подскажите мне теперь, помогите мне теперь. Мне надо отключить вот этот телек, да? Чтобы они пошли за мной и начали смотреть Вот тут у витрины А я в свою очередь после этого взял Включил тот телек еще раз Да Так, тихо, бэш, не трогай меня Оставь меня Оставь на потом Оставь на потом, мы справимся вдвоем Теперь я включаю этот телек. О, ясно О, ясно, ясно, все Я вошел Извинись. другой раз Оп, сломал ну, вот они сейчас будут ломиться и сломают мне хребет, хребину. Так, смотри, они уже здесь. А, а я могу... все, я вижу. Я вижу проходик. Это отлично. Здесь есть проходик. О, здесь можно их застопорить. Они застрянут на теле, как кайф. Пока телеки работают. А почему? Почему вы не смотрите их дальше? Почему вы преследуете меня? Бэйч. Новый вы Опа, я успел. Блин, как же хорошо. Как же здорово. Как же, мать его, круто, что я успел. Потому что я знаю этих бичевок. бичевок. Ну, мне интересно, как мы по телекам путешествуем? Как мы вообще это делаем? Почему? Как, как это происходит-то? Что за... Ну, как, какова идея этой игры? Че телек, телек. Телек и телек. Ну а знаем об этом, мы в прохождении следующей части Это вообще, это вот я вот посмотрю вот этот фрагментик и оставлю прохождение на потом Потому что я очень вспотел Давай тянем, ватянем, тянем, ватянем, тянем, ватянем, малого достаем Ничего не получится, ничего не получилось У нас абсолютно ничего не получилось Отстой Отстой, грязь Мне надо куда-то убежать или что? А, подожди. Вот топором. Топором. Давай я это сделаю сейчас. Я хотел перенести прохождение этого фрагмента на потом, но раз уж здесь такое дело, то меня он сейчас убьет же, ну. <как> ну и ладно. Ладно, оставим прохождение этого... Этого эпизода на потом Если захотите Напишите в комментариях, что думаете По поводу наших прохождений, поставьте лайк Сделайте приятно мне э, Если вам было приятно Все, всем хорошего дня Всем пока In my heart, save the fire